Всем приветик Нам 30 декабря 2021 года на день четверг карточка утра чем вы будете думать утром какие у вас будут мысли вы будете думать о своем хобби о знаниях что нужно учиться творчеству извините чуть не заговорилась что нужно учиться творчеству или науке или музыке. и также именно те знания которые вы хотели получить вы будете думать что все это можно всему, всему можно научиться главное обязательно делать стараться желанием и обязательно, естественно, учить. Если вдруг что-либо не понимаете, вы еще раз прочитайте, еще раз повторите, еще раз попробуйте выучить. У вас обязательно все получится. Всем пока.